Всем привет, дорогие подписчики, с вами канал Криптоагент. Сегодня посмотрим еще один очень классный проект. Название вы видите, это, если я правильно читаю, это Экрэйдж. Сразу плюс скажу, то, что проект уже существует больше года и до сих пор держится сам плаву, очень хорошо себя показывает. В принципе, для долгосрочных инвестиций у нас он способствует. И я думаю, что можно в него смело заходить. Сейчас посмотрим, почему и какая вообще идея проекта. Естественно, все у нас построено на блокчейне. Как мы можем добыть монеты? Это у нас будет самое наше любимое. Это мастерноды и постманинг. В принципе, неплохое распределение, но сейчас с ценой, которая есть на рынке, да, мы промониторим дальше мастерноды онлайн. Цена вполне доступна. Можно купить даже не одну ноду и получить неплохой, в принципе, процент. То есть выхлопа в итоге. Я думаю, каждому будет абсолютно интересно. У нас были недавно похожие проекты. Много кто вошел в них и остался доволен, очень много комментариев положительных поступило. Я думаю, это отлично, сейчас что-то похожее, но с более, скажем так, интересной идеей. Опять же, делаю акцент на то, что они уже год на рынке, и у них все отлично, и постоянно развиваются, просто постоянно. С каждой недели какие-то новые новости, да, новые обновления, новые партнеры и так далее. То есть, что вообще из себя представляет сама монета – это будет, я так помню, как платформа, именно сайт, на котором будет проходить опрос. непосредственно опрос, который будет касаться именно имущества, недвижимости, как я понял, ее реальной стоимости, то есть реальную рыночную цену мы будем смотреть, мы будем смотреть обзор. И, соответственно, считаю, что актуальная информация в наше время. То есть мы смотрим, что это опросная да, платформа, которая будет стимулировать владельцев, да, домов или инвесторов, то есть, для ее поддержки она будет актуальна и будет существовать в принципе все время плюс тем что она довольно таки большими шагами развивается на протяжении какого же времени сами владельцы естественно будут стимулировать продавать текущие или прошлые обзоры да, на рынке вот здесь так переводят посевов да. мы видим что у нас большое количество поддержки стран очень много операторов самих производителей непосредственно кто принимает участие в данном проекте Проект очень глобальный, он международный, естественно. Считаю, что большой плюс. Здесь описаны возможности, то есть, естественно, что все безопасно. Алгоритм у нас кварк здесь будет. Далее мы это все посмотрим, спецификацию вообще монеты. Это удобно, ну естественно. В принципе, стандартный обзор я делаю кратко. Более подробная информация забегу, то есть, немножко назад отодвинусь у нас будет все в белой бумаге все очень подробно доступно расписано со всеми примерами таблицами и так далее я думаю нет смысла сейчас пересказывать это каждый может зайти почитать более как бы подробнее воспринять для себя информацию я более поверхностно скажу чтобы вы вообще понимали что существует такой проект может быть кто-то не слышал хотя я думаю и зрителей много уже кто сталкивался с ним может быть уже здесь давно сюда вошел или имеет какие-то монеты уже если есть такие напишите в комментарии мне будет просто интересно почитать так мы видим что здесь будет у нас мастер-нота, у них будет магазин я далее покажу у ребят даже свой мерч есть это очень круто на самом деле мало проектов кто занимается этим то есть мы видим насколько проект уже разросся быстрая транзакция естественно поддержка онлайн 24 на 7 естественно получаем отсюда прибыль и мгновенный обмен у нас уже есть листинг, кстати. Ну, естественно, что он есть, да. Цены пока что не смотрел, честно скажу, но ссылки опять же оставлю. Посмотрите, они залистились, они сейчас есть на двух биржах. Можно посмотреть, можно опять же. Но я советую здесь с данной ценой брать мастерноду прям смело. Там цена совсем небольшая, можно 2, можно взять три, Так как неплохой сейчас рой, я думаю, он будет расти с тем, что у них... Опять же, постоянно идут обновления, они даже обновили сайт, сайт на самом деле очень круто выглядит. Так что сами смотрите, здесь мы видим, у них команда представлена, да, все имена, я так понимаю, вот руководитель сообщества, он даже русский, это уже большой плюс. По поводу того, если у вас есть вопрос вообще по проекту, отвечают просто мгновенно, я поинтересовался, написал, мне ответили буквально в течение 5 минут, очень круто, то есть даже потенциальный, я условно инвестор, мне отвечают, Сразу же, то есть любой вопрос мгновенно. Мы видим кошельки, да, у нас представлены для Windows, для Linux, для Mac. Это он так выглядит у нас. Есть картинка, довольно-таки симпатичная, скажем так. Монета, сама нода у нас стоит 5000 монет. Алгоритм, как я уже говорил, Quark. Мы здесь не видим сейчас спецификации, но я, в принципе, и так знаю. И распределение между мастернодой и постманингом 80 на 20. Естественно, мастернод это 80%. Поэтому советую однозначно ее покупать. Здесь мы видим на сайте у нас представлены положительные отзывы, естественно, на данной монете. Последние новости у нас на сайте будут отображаться постоянно. Можете перейти, почитать каждую. Я думаю, это не стоит сейчас делать в обзоре здесь вот первая новость у нас идет о том, что новый сайт сделан. Я старый не успел застать, я не слышал об этом проекте. Наверное, я где-то видел его на форуме, но как-то вот не уделял внимания. Сейчас решил все-таки углубиться, посмотреть. Мне нравится. Жаль, что раньше не видел. Думаю, многие из вас также. Очень много партнеров, как мы видим. Соответственно, они развиваются и дальше... То есть, есть амбиции однозначно у команды. Я думаю, здесь можно верить и... Если вложите какие-то свои средства, они ни в коем случае не пропадут. Можно только иксануть их. Так что сами смотрите. Мы видим, что они на Finebox, на Box, я прошу прощения, залистились. Также криптобрач, если не ошибаюсь, вторая, платформ, вторая биржа, наверное, да, вот они там. Так что, в принципе, неплохие биржи, можно торговать, сами посмотрите. Объем у них уже огромный, сами видите, какой объем здесь указан. На бирже... Торги идут просто постоянно, каждую минуту. Как мы видим, очень много у нас опыта работы. Команда, я так понимаю, большая здесь представлена. Наверное, не все представители команды есть, показали самых главных. Я так понимаю, команда вообще в принципе, вообще в сети блокчейн, этих технологиях уже не первый день если они год уже держатся да и держат в принципе хорошую стабильную цену я думаю можно задуматься это не не какой-то скам проект который действует месяц и просто исчезает нет здесь реально можно вкладывать средства если этого что-то получать что еще хочу показать мы видим их даже магазин опять же повторюсь есть свой мерч на по доступным ценам очень круто не знаю это уже внушает уверенность однозначно Здесь даже видюхи у нас продаются на сайте, не сравнивал по ценам, я не знаю даже примерно сейчас цен рынка, так что посмотрите, может быть кому будет интересно, предлагают хорошие цены, это окей. Ну и в принципе на чем можем завершить обзор, это мастернод онлайн, как мы видим, посмотрите просто активных мастернод, какое количество, я думаю их даже больше на самом деле, я считаю, что это колоссальное просто число и представляете, сколько положительных отзывов уже есть о проекте. Вот мы видим, у нас три биржи, да, как я говорил, еще крипто-брач у нас есть. Не знаю, почему-то мне нравится эта платформа больше всего, э, биржа, я прошу прощения. Да, мы видим ROI нас, в принципе, э, я не скажу, что он прям, вы за два дня все купите, нет, но и посмотрите на цену мастерноды. Я считаю, что она доступна просто для каждого. Каждый может войти вообще без проблем. Вам, я извиняюсь, ни один банк не даст такого процента годового. Пускай мы даже в год будет не 80, даже 50. Просто подумайте. А я уверен, что ROI увеличится в ближайшее время. С тем, как они развиваются. С тем, что сейчас, можно сказать, даже год прошел. Ну, такой один из основных этапов идет у проекта. Все больше партнеров. И... Я думаю, на блокчейне что-то похожего сейчас на рынке нету, Так что смотрите сами. Столько процентов вам никто не даст в год. Смело, смело можно кидать кэш. Я не говорю, там 20 тысяч долларов все заряжать. Нет. Ну попробуйте, посмотрите с маленьких сумм. Кто может больше. И увидите выхлоп. Я думаю, за полгода можно неплохо так снять. С тем, что опять мы надеемся. А я думаю, это будет второй увеличиться. Я думаю, вот цену, цену Мастерно, до 5000 монет. Цена ну, вполне доступна для каждого. Сейчас все идет ровно, я думаю, по-любому будет памп, ждем. Я думаю, он будет скоро, у нас сейчас 26 число, да, 27, ой, я уже запутался. Я думаю, апрель, май 100% будет памп. Пускай даже если он будет небольшой, если он будет два раза, это уже просто нереальный буст. Так что сами подумайте о цене 27 долларов. Так что, я думаю, всем понятно, как можно здесь заработать. Опять же, думаю, каждый может сюда войти, каждому рекомендую данный проект. Ребят, какие вопросы, пишите в комментарии, пишите э, мне на почту, пишите в личку, кому как удобно. А по проекту, опять же, какие-то вопросы более глубокие, да, подробно что-то нужно, пишите. Ссылочка будет на дискорд, вам ответят просто сразу. Я думаю, будете, останетесь довольными, кто войдет или кто был на проекте, повторюсь, напишите в комментарии, будет очень интересно. Да. Всем спасибо, всем пока, скоро будут интересные новые проекты, ждите, до скорых встреч.